Всем привет, это спасибо за фрагбру, и сейчас я вам покажу, почему UMP там это параша, смотрите, мы возьмем дальнюю мишень, стреляем, смотрите, куда летят пули, они летят просто не по прицелу, вот смотрите, они везде вокруг, берем, надеваем родной прицел, видите, то же самое, они летят хер на эту то вверх там то это и как бы ну постоянно не по прицелу летят пули и они постоянно в сторону куда-то улетают то вправо то влево то есть это как бы ну это вообще пиздец теперь смотрите мы берем просто золотой мб да можно в принципе обычно там без разницы вот смотрите как Точечно стреляет АМБ. То есть, видите, пули, они практически от прицела не разлетаются. Вот, как бы нормально. И смотрите, сейчас UMP. Гораздо сложнее иметь по головам. Адача, конечно, да, она типа ниже. Вроде и приятно, но вот этот вот разлет пуль на расстоянии это просто убез. Еще раз возьмем АМБ. Ну вот, совсем другое дело. Все чисто, все чисто. Я считаю вообще, что сейчас АМБ это тупо один что вот вы спокойно можете вдаль попасть в голову и вот еще раз UMP возьму ну вот, видели, видели, <laughs> это ж видят. он там с полобой только в голову попадает хотя прицел на голове Вот и все. Весь прикол, как бы UMP кастом, что это кривая хуета. Вот и все. Так что, блядь, не покупайте этот ебаный Battle Pass. Бесполезный, блядь. Не покупайте и не задройте на эту UMP кастом, потому что никто с ней играть, я думаю, не будет, потому что это не оружие, это говно. Хоть по скрытым и обычным характеристикам, как бы там UMP вроде как получше. На деле это вообще хуета.